Здравствуйте, с вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. В этом уроке вы узнаете, когда вашему ребенку целесообразно начать заниматься с преподавателями-носителями, а когда не имеет смысла об этом думать и тратить на это средство. ILS. Your bilingual Для начала давайте разберемся, что такое урок с носителем и зачем он нужен. Между английским, который изучается ребенком по учебникам, и реальным разговорным английским есть большая разница. Порой, зная сложные времена, конструкции, ребенок оказывается в замешательстве, когда ему нужно, например, выразить совершенно простые банальные вещи, задать вопрос у продавца или выяснить размер, стоимость какой-то вещи, или просто решить проблему на приеме врача, на ресепшене, в гостинице и так далее. В таких ситуациях нужно попадать искусственно. И очень хорошо, если вашим собеседником здесь будет носитель. Конечно, пойти к врачу на прием где-нибудь в Англии не всегда будет возможным. И для этих целей как раз можно использовать урок с профессиональным преподавателем-носителем, где эта ситуация будет разобрана максимально реалистично. Самое неоспоримое преимущество такого урока – это то, что преподаватели-носители покажут вам не ученический английский, а настоящий, живой английский, такой, какой он есть на самом деле. Учебники не могут передать всего своеобразие живой речи в полном э -э размере, поэтому общение с носителем языка это обязательное испытание, которое я бы рекомендовала пойти всем детям, изучающим английский. Именно для того, чтобы ребенок заговорил. Ведь это желание всех родителей, чтобы ребенок начал разговаривать по-английски. Что дает урок с преподавателем-носителем? На протяжении всего такого урока с носителем ваш ребенок погружается в языковую среду улучшает навыки восприятия речи на слух, так как с каждым разом речь становится более знакомой, более понятной. И на таких уроках, безусловно, улучшается произношение, ведь ваш ребенок постоянно слышит истинно американское и британское произношение, британские интонации и копирует их. А приобретение хорошего произношения в большинстве случаев и заключается в копировании хорошего образца. Однако, если ваш ребенок только начинает изучать английский, не имеет лексической, грамматической базы, то планировать занятия английским с носителем языка пока рановато. Будет много непонятного. От этого ребенок может заскучать и уже не захочет больше участвовать в таких уроках. Представьте, если бы вы начали изучать, скажем, китайский с преподавателем-китайцем и не зная э, током слов элементарной грамматики, э, вы бы пытались э, говорить с ним по-китайски или э, слушать объяснения грамматики и различных грамматических оборотов на китайском языке. Это непонятно, скучно и непродуктивно. Для того, чтобы наши ученики, уже получив базовые знания, навыки словарный запас, смогли попробовать свои силы и чувствовали себя уверенно в общении с носителем, школа АЛС регулярно устраивает разговорные клубы, которые ведут наши преподаватели-носители, профессиональные преподаватели-носители языка из США, Австралии, Великобритании. И важно, чтобы дети слышали как можно больше диалектов, представители разных стран и культур это очень эффективно для понимания англоязычной речи однако уважаемые родители обращаю ваше внимание что на первых же уроках фактически все ребята сталкиваются с такой проблемой как языковой барьер и не нужно огорчаться по этому поводу это нормально и это временное явление что такое языковой барьер при общении с носителями, как побороть его, а также, как, например, смело общаться с носителями, мы поговорим в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал, будьте в курсе новых видео, приходите учиться к нам в школу ILS. ILS. Your bilingual